Сегодня я расскажу о двух тактических фонарях, которые можно установить на оружие. Пришли два фонарика. Один, вот такой у нас, производство Ультрафайр, на диоде Т6. Второй мощность его по заявлению продавца 2000 люмен. Второй фонарик немного поменьше, вот так для сравнения поставлю. Производство SkyRay, заявленная мощность 1000 люмен, то есть в два раза слабее. Заказывал я вот этот фонарь для того, чтобы поставить вот на эту винтовку от сам 4410 в тактическом исполнении но хотя и читал описание вот это посадочное место дюймовое два с половиной сантиметров в диаметре оно сюда вот не подошло вот на эту на этот крепеж под планку вивера поэтому м -м, попробовал поставить второй тактический фонарик, который тоже был у нас этот стал идеально Соответственно, вот у этого фонарика диаметр побольше. Питаются эти оба фонаря вот от такого элемента питания. Батарейка UltraFire аккумулятор 4200 мАч. Насколько эта емкость соответствует заявленной, неизвестно, время покажет. Также в комплекте с этим фонариком пришел переходник на три батарейки 3А, который можно поставить в этот картридж и использовать вместо аккумулятора. Но аккумулятор все-таки для таких мощных фонарей на диодах лучше использовать аккумулятор, не батарейки, потому что у них емкость гораздо ниже. Что еще можно сказать? Световое пятно. Оба этих фонаря имеют по 5 режимов работы. Попробую показать, получится нет. То есть это режим максимальной яркости, пониженной яркости, еще более низкой яркости. Режим стробоскопа и режим подачи сигнала сос Азбука морза. Здесь у этого фонаря ультрафаер пучок регулируется. То есть вот таким образом вот, двигается линза вперед-назад. Довольно туго, приятно. Не болтается ничего. Соответственно, световое пятно вот, с расстояния вот, сантиметров семьдесят диаметр, диаметр пятна около двух метров на фото продавца человек с этим фонарем стоит метрах в тридцати от стены дома и освещает практически всю стену дома можно сузить вот до такого состояния его то есть фактически мы видим светящийся сам диодный элемент в таком положении линзы Дальность фонаря около 200 метров заявленная. То есть фонарь очень мощный, очень яркий. Я светил ночью из окна на улицу. То есть практически как прожектор. Вещь классная. У этого фонаря также 5 режимов работы, но нет регулировки фокуса. Она фиксированная и сделана вот таким образом, что в центре в центре такой вот круг у нас а вокруг идет подсветка соответственно дальность этого фонаря где-то 100 150 метров тоже проверяли светит конечно послабее но тоже вполне достаточно чтобы осветить нужный нам объект в темноте По, -моему, по качеству изготовления претензий в принципе нет фонари эти оба водонепроницаемые имеются резиновые прокладочки везде вот еще хочу показать такую особенность у мощных фонарей вокруг линзы ставится бронзовый бронзовый отражатель это видно вот на черном фонаре вот на этом у менее мощных фонарей Делается отражатель такой вот блестящий, не бронза, просто пластик, покрытый светоотражающим материалом. Для чего это сделано? Диод во время работы сильно нагревается, и обычный пластик может просто деформироваться и расплавиться. Ну и сам диод, размер самого диода, вот в этом фонаре, тоже побольше, из чего можно сделать вывод, что хоть продавец и заявляет, что вот в этом фонаре на тысячу люмен стоит диод Т6, скорее всего здесь стоит диод предыдущего поколения Q5 с меньшей мощностью и, соответственно, меньшего размера. На этом обзор. Этих двух тактических фонариков я заканчиваю. Если у кого будут какие-то вопросы по этим вещам, можете писать в комментариях а к этому видео. Я всегда готов ответить. До свидания.